Всем привет, на связи Евгений Кардашов И это следующий урок по созданию э, страничек э, в сервисе BotHelp То есть создание э, мини-лендингов э, Вот такого рода, как вы видите прямо сейчас И, и таких же страничек у нас во ВКонтактике Для того, чтобы мы могли к ним подключать ботов И настраивать рекламные кампании для продвижения себя или каких-либо других услуг Давайте разберемся, как все это дело настраивать Если вы э, видите этот урок впервые и не знаете э, про то, что у нас существует бесплатный курс по BotHelp который у нас находится по вот этой страничке, да, то есть я ее добавлю под это видео, то обязательно подключитесь в него, потому что вы получаете все уроки бесплатно по тому, как настраивать бот-хелпа. Итак, это у нас будет достаточно такой не длинный урок по поводу того, как создаются вот такие странички и как не подключаются боты. На самом деле все делается достаточно просто. Сейчас вам покажу, как вот за пару кликов сделать вот такие вот странички. Я просто скопирую картинку и покажу вам. Итак, смотрите. Функция настраивается в, так, в, такой вот, в таком пункте, который называется «Инструмент роста». Нажимаем на нее, и здесь у нас есть перечень наших страничек. То есть у нас есть лендинги во ВКонтакте. Это вот то, что я вам сейчас показывал вот таким образом. И у нас с вами есть мини-лендинги. Мини-лендинги — это вот такие странички, которые хорошо отображаются на мобильных устройствах. Именно поэтому инструменты разработчика, мобильное устройство. То есть они выглядят достаточно миленько, уютненько, и когда на них нажимают на ссылочку в Телеграме либо во ВКонтакте, Здесь подставляется специальная ссылка, то есть с подменой. И если у человека на телефоне, допустим, установлен ВКонтакте либо Telegram, у него напрямую сразу же открывается этот мессенджер. То есть здесь стоит такая специальная ссылка, которая открывает именно приложение. Не просто какое-то переадресация, а именно само приложение. Тем самым это достаточно удобно. Итак, давайте научимся создавать такие странички. А как мы это делаем? Мы нажимаем на «Создать мини-лендинг». Теперь нам надо сделать название для лендинга и это будет наше внутреннее название то есть это то название которое другие другие люди не увидят я здесь напишу слово тест для удобства и напишу просто мини лендинг лендинг для напишу просто сайта что мы с вами можем здесь сделать еще мы с вами можем загрузить изображение и в нашем случае вместо вот этой картинки здесь будет какое-то видео крутиться либо мы можем с вами загрузить а, изображение да вот такое Давайте мы его загрузим. У меня на рабочем столе лежит файлик. Я нажимаю на него, идет загрузка. После чего нам необходимо написать заголовок. Вот этот заголовок, это то, что будет отображаться вот в этим текстом. А, та же самая логика у ВКонтакта. То есть я могу здесь написать заголовок. А, регистрируйся. Регистрируйся. На бесплатное обучение по ботам. И, конечно же, исправлю ошибку. Регистрируй. Все. Нажимаем на «Сохранить». Он сейчас, по идее, будет ругаться, потому что нет подзаголовка. Подзаголовок — это текст ниже. Соответственно, давайте мы его сейчас укажем, что «Да, да, это бесплатно». Нажимаем на «Сохранить», и у нас появляется мини-лендинг. Теперь у него есть ссылочка. Вот она. Давайте посмотрим, что мы с вами только что сделали. Регистрируйся, да-да, это бесплатно. То есть это наш заголовок. Как вы видите, нигде не отображается то, что это, тестовый, то, что, то, что это тест мини-лендинга, это наше внутреннее название, что мы могли быстро управлять и находить его. А мы видим только, пользователь видит только тот текст, который у нас есть в заголовке, и в подзаголовке, какие здесь есть переменные. Вот здесь сбоку, во-первых, мы, мы с вами можем добавлять смайлики. То есть, и, соответственно, каким-то образом приукрасить наш лендинг. Но сразу говорю, если вы настраиваете рекламную кампании на Facebook э, либо Instagram, да, имейте в виду, что система не любит, когда на конечных сайтах есть смайлики. Поэтому имейте это в виду и не злоупотребляйте смайлики. То есть мы с вами можем оказать э, смайлики. И есть еще дополнительные переменные. А, э, Переменная это относительная дата. Что это значит? Это значит, что данная дата будет меняться в зависимости от выполненных условий. То есть сплит, то есть если сейчас, если сегодня у нас уже вот это время достигнуто, то мы тогда показываем плюс один день. Как это будет выглядеть? Давайте напишу, что события сегодня там, в 19, допустим, там на 0. Сейчас просто сохраним, посмотрим, как это будет работать. Обновляем. События сегодня 31 мая в 19.00. Теперь давайте представим, что ну, у меня сейчас по московскому времени 12 часов. Я сейчас поставлю, что сплит, то есть мы должны поменять дату на плюс день вперед, если у нас уже время больше вот этой даты. То есть я поставлю 12 часов, и он должен показать дату на завтра. Видите? Либо, если я поставлю здесь плюс 2 дня, то он должен показать, что событие должно быть 2 июня. Видите, как все просто. Таким образом, мы с вами можем использовать вот эти вот сплит-даты для того, чтобы указывать необходимое для нас, для нас время. Это очень хорошо работает, если это какой-нибудь вебинар, либо автовебинар. И в зависимости от э, вот этой переменной, э, вот мы тогда будем выводить даты. Преимущество данной, э, данной функции заключается в том, что мы также можем ее указывать в ботах. То есть, когда будет улетать сообщение человеку, ему будет показана вот эта дата. То есть, та, именно та дата, которая соответствует переменным. Следовательно, мы сюда также можем подобавлять какие-нибудь тексты, смайлики, для того, чтобы каким-то образом разнообразить наш текст. То есть, ваш текст для усиления вашего лендинга. И нажимаем на «Сохранить» еще раз. Обновляем страничку и видим, все фактически все, что мы с вами здесь указываем, оно отображается. Обратите внимание, что э, картинку нужно указывать в рекомендуемом формате, то есть это 1200 на 300, чтобы она была вот такой широкой. Если она у вас будет, соответственно, не 1200 на 300, а будет 1200 на 100, она просто будет короткой, то есть обрезанная. То есть лучше э, заполнять все. Все пространство, которое вам предоставляется системой Далее, что здесь можно делать еще Мы можем запрашивать e-mail Нажимаем сохранить И у человека будет запрашиваться e-mail для регистрации Но в данном случае это работать не будет Потому что нет никаких дальнейших кнопок для действия То есть если e-mail и запрашивается То он запрашивается в контексте определенной e-систем То есть если нам необходимо Добавить какую-то какую социальную сеть Чтобы она у нас отображалась да, Как кнопочка мы просто нажимаем, что нам нужно добавить, допустим, там. Давайте Telegram просто добавим. Выбираем необходимого бота. Создание ботов, Выбираем э, бота, которого мы используем для работы. да, То есть мы сначала выбираем канал и выбираем бота. Нажимаем на сохранить. Теперь у нас даже должна появиться кнопочка Telegram, как вы видите, да, то есть у нас, в данном случае мы запрашиваем e-mail, но мы можем его убрать, чтобы не запрашивать. Нажимаем на сохранить. Обновляем. И мы видим вот такое. То есть у нас теперь есть кнопочка. А для усиления, соответственно, здесь можно сделать вот так вот что. Так, регистрируйся. И указать какую-нибудь кнопочку, допустим, там вот так вот. Регистрируйся. Что я опять не так написал? Ладно, пусть так будет, неважно. Обновляем. И как вы видите, давайте сейчас я проверю, что я тут. Теперь у нас а, никаких ошибок нету, и при клике, соответственно, на бота а, человек будет попадать в нашего бота. И таким образом мы создаем странички для а, регистрации на наши события с помощью мини-лендингов. Мини таким же образом мы с вами можем добавить кнопочку ВКонтакте. Но здесь важные условие: а, когда мы добавляем кнопочку во ВКонтакте, мы добавляем кнопочку не на нашего бота, а нам нужно ее, мы добавляем ее на страничку именно вот такого рода. И именно на этой страничке мы указываем ботов ВКонтакте Звучит сложно, давайте сейчас я вам покажу, как это работает Я сейчас сохраню эту страничку Возвращаемся в инструмент роста И создадим такой же лендинг, но для ВКонтакта Я просто все скопирую, здесь я напишу Telegram Чтобы я потом легко в них мог перебирать данные Здесь я копирую название, но просто пишу ВКонтакте Загружаю ту же самую картинку, то я полностью все повторю, чтобы не тратить время. То есть регистрируемся на бесплатное обучение по ботам заголовок. Копируем текст, который у нас уже был, копируем. Вставляем. А, нажимаем на сохранить. И у нас в целом. А, прошу, прощи... прошу прощения, я это сделал для мини-лейнинга. Сейчас еще раз: инструмент роста. Нам надо было нажать на Создать ВКонтакте. Так. Копируем тогда название. Тест. Telegram. Тест. В ВКонтакте Теперь нам необходимо выбрать страничку от имени которой, В которой мы будем создавать данную страничку Потому что когда мы с вами создаем странички в ВКонтакте Они создаются не просто где-то Они создаются от имени вашей странички В данном случае я для демонстрации настроек Создал специальную страничку, просто пустую На которой я создаю вот эти странички Следовательно, давайте я именно ее и выберу вот у меня была Евгений Карташов «Создание ботов». Добавить авторассылку. Сейчас я выберу вот эту, то есть «Обучение настройки ботов». Но вам надо будет выбирать потом вашу. То есть это вы указываете тот, тот бота, того бота, который должен среагировать после нажатия на кнопку. Логика в этом. Далее. Мы с вами можем указать какие-то метки. Что это за метки и как это вообще работает. Когда пользователь подписывается на нашу рассылку, мы можем его, на него вешать определенные метки. Метки будут работать своего рода сегментом. То есть И потом по этим меткам мы можем с вами делать рассылки. Но я не рекомендую делать это на этом шаге, потому что а, любой пользователь, который будет открывать а, бота, даже если он не будет регистрироваться на какое-то мероприятие либо событие, то есть что-либо, метка за ним уже будет висеть. А, и тогда получается, когда вы попробуете сделать по ней рассылку, вы можете отправить а, рассылку тем людям, которые вашего бота не прошли, а просто его открыли. Поэтому я обычные метки ставлю в самих ботах. То есть, когда человек проходит определенный этап, отвечает на вопросы, я ему, допустим, отвечаю, что адекватно ответил на все вопросы бота, и вот это моя метка. И потом я делаю рассылки по тем, кто адекватно отвечает на вопросы. Но про настройки бота это будет другой урок. Поэтому метки я здесь пропускаю. Я добавляю изображение. То же самое. Копирую заголовок. В данном случае это будет ВКонтакте. И копирую текст, который был на прошлом лендинге. Скопировать, вставить. Далее. Здесь может быть кнопка, точнее говоря, не может быть, а должна быть кнопка. Это та кнопка, которая будет вот здесь отображаться, то есть регистрация. Вы ее называете самостоятельно, здесь нет выбора. То есть можете написать там «Зарегистрироваться на мероприятие». Нажимаете на «Сохранить», и у вас с правой стороны появляется ссылка на только что созданный лендинг. Открываем ее. И мы видим, что она выглядит примерно так же, как и наш прошлый лендинг. И вот есть наша кнопочка. Мы можем здесь указывать абсолютно любой текст. Но не указывайте слишком длинным, потому что на мобильном телефоне она может выглядеть не очень красиво. Следовательно, таким образом мы с вами только что сделали две странички. Одна страничка у нас получается. Это просто мини лендинг Это просто мини-сайт, который мы можем использовать где угодно. То есть в рекламе на Facebook, в рекламе в Instagram, где угодно. А ссылочку на ВКонтакте... Uh, вот это да мы можем ее использовать для рекламы внутри вконтакте причем здесь есть лайфхак если вы нажмете вот здесь вот на показывать uh, показать ссылку для автоподписки и брать именно вот эту ссылку где в конце написано auto1 то есть когда пользователь будет на нее нажимать именно на эту ссылку смотрите что происходит он автоматически подписывается прям вот сразу же то есть он, ему даже никуда нажимать не надо он уже подписан обращайте на это внимание вы можете такую вот штучку делать и теперь нам получается надо соединить вот этот лендинг с вот этим новым лендингом. Как это делать? Мы возвращаемся обратно на нашу страничку по Телеграму. И вот здесь, когда я вам говорил, что надо выбрать ВК лендинг сейчас я сохраню настройки, сохранить, обновим страничку. И теперь вот в разделе VK-лендинг нам нужно выбрать только что созданный лендинг. И вот у нас есть тест мини-лендинг сайта ВКонтакте. Вот он. Теперь нажимаем на сохранить. Проверяем настройки. Если я все справа закрою. И теперь при клике на вот эту кнопочку у нас сразу же будет открываться мини-лендинг во ВКонтакте, на который мы уже сразу же подписаны. Обратите внимание, как это работает. А в целом, это все, что вам нужно знать по созданию мини-страничек во ВКонтакте и в Телеграме. А единственное, что добавлю, мы с вами можем также запрашивать у пользователя e-mail либо телефон. Соответственно, сейчас мы открываем страничку и увидим, как это будет работать. То есть у пользователя теперь запрашивается его e-mail, его телефон, после чего он должен будет выбрать Telegram, либо ВКонтакте, и эти данные будут сохранены у него в карточке. Можете запрашивать на этом этапе, можете запрашивать чуть позже. А также мы, как и ВКонтакте, можем добавлять метку, но я не рекомендую указывать метку на, на этом формате, потому что человек может открыть с вами диалог, а потом его закрыть, и фактически с вами вообще не общаться, а у, у вас он уже будет числиться за какой-то меткой, поэтому я их не добавляю. Мы можем добавлять пиксель фейсбука, то есть если у вас есть код пикселя, вы его добавляете сюда. И при клике на кнопочки срабатывает стандартное событие лид, если вы понимаете. да, То есть это конверсионное событие, которое будет фиксироваться в вашей метрике. Дальше мы можем сюда также добавить счетчики от Яндекс.Метрики, либо от Google Аналитики. Причем мы их можем настроить так, чтобы они фиксировали количество нажатий кнопок именно на этом лендинге. И каждый лендинг мы можем отслеживать отдельно. И мы также можем добавить пиксель от, от ВКонтакта. И тем самым мы можем с вами собирать отдельно аудиторию в рамках Facebook пикселя. То есть это будет page, page View. да То есть это все люди, которые смотрели ваш лендинг. И таким же образом мы можем собирать аудиторию VK пиксель То есть это то же самое фактически Page View. То есть все события просмотров данного лендинга. И можем потом настраивать многоуровни рекламной кампании на данных пользователей. Но это уже не, не относится конкретно к курсу бесплатному по... Bottom. в целом это все что вам необходимо знать по настройке мини страниц для... в рамках бот халпа потому что каких-то других переменных здесь нету а единственный момент а единственный момент который можно добавить сюда это прием оплат то есть это опять же мы заходим в автоматизацию здесь вот есть пункт прием платежей что это такое нажимаем на создать платеж фактически это будет своего рода тоже мини-лендинг мини только при этом мы будем продавать какой-то какой-то продукт то есть как это будет работать мы нажимаем на создать платеж появляется вот такая страничка мы здесь пишем название платежа то есть фактически название платежа это название продукта который вы будете продавать к примеру здесь инструкция какая-нибудь инструкция для всего Здесь вы указываете стоимость этой инструкции, там, допустим, 1500 рублей. Здесь вам надо будет указать номер Яндекс-кошелька, секретное слово. Все это, в принципе, достаточно легко описано в инструкции да, по приему оплат. Посмотрите, как это настраивается. После чего вы добавляете изображение. То есть это, опять же, заголовок вашей странички. Не заголовок, а картинка, первая картинка. И логика та же самая. Мы указываем заголовок, делаем описание нашего продукта. И название кнопки, допустим, там «Купить» или «Получить». И нажимаем на «Сохранить». И ваша страничка будет выглядеть примерно вот таким образом. То есть набор, только в данном случае здесь еще также будет указана цена. То есть можно, можно указать стандартную цену цену со скидкой и запрашивать e-mail, соответственно, и телефон. А суть заключается в том, что по действиям… Сейчас, давайте я вам сейчас покажу. Просто напишу «Раз, два, три». «Раз, два, три». Нажимаем на «Сохранить». Любые переменные укажу просто. А по действиям. Что здесь может быть? То есть у вас может возникнуть вопрос, а вот человек там купил какой-то продукт, как нам ему его выдать, да, то есть не имея там каких-то сайтов и прочего. То есть человек оформляет вот здесь заказ, нажимая, допустим, там «Получить курс». Давайте мы сейчас смоделируем, смоделируем эту ситуацию. «Получить курс». Сейчас, по идее, не должна сработать никакая переадресация, потому что я не подключил данные для платежки да, не срабатывает. Но суть заключается в том, что меня должны перебросить на сайт Яндекс Деньги где будет стандартная форма для оплаты. То есть где будет написано, что я должен буду оплатить. После того, как я их оплачиваю, можем с вами настроить триггерное действие. То есть что это значит? Вот у нас есть действие. После того, как пользователь купил продукт, мы можем ему указать метку. Допустим, там купил инструкцию. Инструкцию. Инструкцию. И теперь у нас в сегментах появятся новые сегменты, то есть людей, которые купили инструкцию, мы можем с ними работать отдельно. И, следовательно, после оплаты мы можем ему отправить сообщение с, с самим продуктом. Допустим, там «Спасибо за оплату». Вот ссылка там. Вот ссылка на инструкцию. И здесь, соответственно, ссылка. И все. И таким образом мы продублируем это в ВКонтакте, Телеграм и Вайбер. И у нас получается, теперь есть полностью готовый лендинг, через который мы можем продавать наши продукты. Продукт будет продаваться через форму Яндекс Денег, и при оплате человек будет получать письмо, в котором будет говорить спасибо за оплату, и он будет получать метку о том, что он купил нашу оплату. И если мы простраиваем длительную воронку для ботов, мы можем ставить проверку, что если у человека имеется, допустим, метка «купил инструкцию, чтобы ему эта инструкция, чтобы ему сообщения с продажей инструкции не были показаны. Вот, в принципе, все, что вам необходимо знать по созданию страничек и по созданию платежей. А, остаются следующие уроки. Уроки по созданию самих ботов. А, точнее говоря, не по созданию ботов, а по созданию а, логики бота. То есть, какие там есть операции, как отправлять сообщения, а, какие, какие там есть фишечки и прочее. Это все будет в следующем уроке. Если урок понравился, обязательно ставьте лайк. Если вы еще не подписались на бесплатное обучение, обязательно подпишитесь, потому что здесь... Для вас, во-первых, действует скидка на платформу, то есть, точнее, не скидка, а бонус. Вы получаете доступ к платформе на 14 дней бесплатно. А во-вторых, вы получаете все уроки сразу же в боте, в, в Телеграме, либо в ВКонтакте, вот такого рода, который я записываю. Плюс вас ждет еще один бонус, это доступ в закрытый чат, где мы общаемся со студентами и отвечаем на вопросы по созданию ботов. Поэтому обязательно лайк для видео на YouTube. Подписывайтесь в бота, регистрируйтесь по ссылке И увидимся с вами в следующих видео Все, всем пока-пока, на связи был Евгений Кратышов Если есть вопросы, обязательно пишите в комментариях Это продвигает видюшки Все, пока